Прошла зима, растаял снег Мой город стал похож на свалку Как будто свой несчастный век Лежащий в коме человек В дерьме тонул, а нам не жалко Зимой век Весь этот туалет Не виден был нам из-под снега Теперь ведь снега больше нет А на земле, как страшным страшном сне И после ворвания В основном дерьмо Лежит и вонь стоит в округе Не войти никак его Не растворяется самом. Но кто убрал бы на досуге? Повсюду ветки на земле А стекла, пробки от бутылок, Лежат, как крошки на столе Когда порядка нет в семье словом мыло пивные банки сучки обертки стекла и коробки не будут убирать сочки а как всегда лишь старички прояли Вести сноровку Субботник нужен это факт. Культура в нас поблищала. Так подметем за просто так. Свой мусор вроде как-никак. начнем сначала. Ему начнем сначала. Ему начнем сначала.